Добрый день, это Адмирал Маркетс, меня зовут Лембето. Ряд чисел Фибоначчи был открыт итальянским математиком Леонардо Пизано. Соотношение, которые получается при использовании последовательности Фибоначчи, уникальны, так как повсеместно встречаются в природе. Неудивительно, что эти особенные пропорции стали использовать трейдеры в техническом анализе. А вот в том, насколько успешно золотое сечение можно использовать в трейдинге, мы сегодня и попробуем разобраться. В первой части дам основные принципы построения уровней для входа и цели. А во второй части на 10 практических примерах закрепим материал. Примеры будут в виде теста, так что вы сможете не только посмотреть их, но и проверить, как поняли тему. Для теста вам понадобится только бумага и ручка. Все мои обучающие вебинары по Price Action вы можете найти на YouTube-канале Admiral Markets.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 Последовательностью Фибоначчи называется ряд чисел, в котором каждое последующее число равно сумме двух предыдущих. Идея ряда Фибоначчи родилась из задачи об идеальном размножении кроликов, которая звучала примерно так. Сколько будет кроликов через год, если каждая пара приносит пару кроликов каждый месяц, начиная со второго месяца своей жизни? Ответ на задачу 233. А каждый шаг увеличения поголовья кроликов в задаче – это и есть ряд Фибоначчи. Одним из уникальных свойств этого ряда является постоянство пропорций между ее членами. Например, если разделим любое число ряда на третье число справа, то на всем протяжении последовательности соотношение будет стремиться к 24 сотым. Если разделим любое число ряда на второе число справа, то на всем протяжении последовательности соотношение будет стремиться к 38 сотым. Если разделим любое число ряда на соседнее справа, то на всем протяжении последовательности соотношение будет стремиться к 62 сотым. А если разделить любое число ряда на соседнее слева, то на всем протяжении последовательности соотношение будет стремиться к 1,62. Это число и есть знаменитое число φ, или золотое сечение. Если вы до этого времени не слышали про это уникальное число, забейте в поисковике «золотое сечение» И узнаете много уникальных особенностей этого числа. Если разделить любое число ряда на второе слева, то на всем протяжении последовательности соотношение будет стремиться к 2,62 сотым. Также, если разделить любое число ряда на третье слева, то на всем протяжении последовательности соотношение будет стремиться к 4,24. Сведем все соотношения в одну таблицу и получим основные пропорции, которые используют в классических настройках линии Fibonacci в трейдинге. Пропорции ряда Фибоначчи в трейдинге используют для прогноза. По величине отката прогнозируют величину движения, а по величине движения оценивают откат. Посмотрим, как это делается в классическом варианте на примере роста цены. Все движение ценовой волны принимаем за 100%. Тогда ждем, что первый откат закончится на уровне около 24% от всего движения. Если откат не закончится, то согласно теории линии Фибоначчи ждем разворот на следующем уровне, около 38%. Кто-то скажет, если входить на каждом предполагаемом уровне, то никакого депозита не хватит. Я с вами соглашусь, поэтому рекомендую использовать на уровнях Fibonacci паттерн тест на откате. Ссылка на мой вебинар об этом паттерне сейчас появится в левом верхнем углу. Если снижение продолжится, то 50% может служить новым местом для остановки отката. Чуть дальше я покажу точки входа, которые стоит использовать на этих уровнях. Последнее место, где может закончиться разворот, по версии трейдеров, верящих в линии Фибоначчи, уровень около 62%. Откаты на тренде – тема деликатная, потому что на тренде один из основных вариантов входа – вход на откате. Если подвести итог, работают ли уровни Фибоначчи? Иногда да, иногда нет. Как же тогда себя обезопасить? Во-первых, воспринимайте уровень Фибоначчи только как предположение о возможном уровне. А во-вторых, ищите подтверждение формирования на уровне окончания разворота. Подтверждением может служить один из паттернов Price Action. Если в первом случае мы движение цены брали за 100% и таким образом оценивали вероятный откат, то сейчас по откату будем делать прогноз о величине движения цены. Для чего это нужно? Во-первых, так можно намечать цели выхода из сделки, а во-вторых, это место для входа в сделку против тренда. Как это работает? Принимаем откат за 100% и уровень 162% будет первой целью. Как это делать на практике, покажу чуть позже. Вторая цель будет на уровне 262%. А третья на уровне 424%. Нужно ли предпринимать какие-либо действия на этих уровнях? Да, но только в том случае, когда эти уровни совпадают с реальными сформированными уровнями. Если же подтверждения нет, то уровни Фибоначчи – лишь красивое предположение, которое усиливает реальный уровень. Но не является основанием для действий без подтверждения. Покажу, как использовать линии Фибоначчи в MetaTrader. Вначале посмотрим, как оценить движение. Выбираем на панели задач инструмент линии Фибоначчи и проводим от минимума до максимума, так чтобы сетка охватила весь диапазон волны. А теперь, как накидывать сетку на движение. Для этого проводим сетку между максимумом и минимумом волны движения. Вот так все просто. А сейчас, как и обещал, покажу точкой входа. Первая точка входа – двойное касание. Цена коснулась уровня, после чего выставляете заявку на опережение. Стоп-лосс размещаете за уровнем с небольшим отступом, так чтобы цена случайно его не зацепила. Этот вход стоит использовать, если он сформирован на уровнях не ниже 50%. Второй вариант – остановка на уровне. Обычно это 2-3 свечи с небольшим диапазоном. После того, как на уровне сформировалось 2-3 свечки, выставляете лимитную заявку для входа. Стоп размещаете за уровнем. Как и предыдущий вход, эту точку входа стоит использовать, если она сформировалась на уровнях не ниже 50%. В отличие от первых двух, третью точку входа ищите на уровнях не ниже 40%. Это хороший вариант, но если только цена вернулась под уровень в направлении тренда. За счет попавших в ловушку трейдеров. Если хотите узнать больше о точках входа, смотрите мой вебинар Price Action. Как входить в сделку на тесте уровня. Ссылка на него сейчас появится в верхнем углу видео. А теперь, если вы усвоили теорию, перейдем к тесту, чтобы закрепить материалы на графиках. А теперь протестируем, как вы разобрались в теме. Посмотрите и скажите, как правильно натянуть сетку Fibonacci, чтобы оценить, до какого уровня цена снизится. Поехали! Правильный ответ – вариант S. Вариант A неверный, потому что это второй откат. Вариант N также неверный, он даже приблизительно не дает уровень цели. В этом тесте будет два типа примеров. Первый, когда мы определяем по откату вероятное движение. И второй, когда по величине движения прогнозируем откат. Это как раз второй тип. Подумайте и скажите, как нужно провести сетку Fibonacci, чтобы оценить глубину отката? Это верный вариант, натянув сетку Fibonacci на движение, получилось достаточно точно оценить откаты. Посмотрите, в двух местах цена точно отбивалась от Fibonacci уровней. Это тоже верный вариант, если в варианте G мы спрямили волну, то вариант T это как раз и есть последняя перед откатом волна роста. Цена в этом случае также хорошо и точно реагировала на уровне. Это ошибка, потому что сетка натянута не между минимумами волны а где-то посередине. Третий вариант. Посмотрите и скажите, как правильно натянуть сетку Фибоначчи, чтобы оценить, до какого уровня снизится цена. Это правильный ответ, потому что мы сеткой Фибоначчи замерили последний откат, что потом неплохо подтвердилось графиком. Это ошибка, потому что сетка натянута на предыдущее движение, а нужно было натягивать на откат. Это тоже ошибка, она похожа на ошибку варианта B. Пример 4. Здесь оцениваем вероятное движение цены вверх. Это верный ответ, посмотрите. Цена прошла целых 4 диапазона отката. Отличный результат. А это ошибка, потому что для оценки движения линии Фибоначчи натягивают между максимумом и минимумом отката. Это тоже ошибка, потому что сетка натянута не на последний откат. Пример 5. Здесь определяем, как натянуть сетку, чтобы оценить, где закончится движение вверх. Это правильный ответ, посмотрите, как цена реагировала на каждый уровень. А это ошибка, потому что для оценки движения надо натянуть сетку Фибоначчи на откат. Это тоже ошибка, потому что сетка натянута на движение. Вот если бы мы оценивали глубину отката, то натянуть линии Фибоначчи по этим точкам было бы верным решением. Посмотрите, как цена реагировала на уровень 38 и, 2, и 50 В этом примере нужно понять, как правильно натянуть линии Фибоначчи, чтобы определить, где скорее всего становится рост цены. Подумайте. Это правильный вариант, потому что мы натягиваем линии Фибоначчи на откат. В данном случае результат идеальный. Этот вариант неверный, потому что сетка натянута где-то посередине отката. Это тоже ошибка, так натягивать сетку Фибоначчи неверно. Пример 7. Здесь нужно решить, как натягивать сетку, чтобы определить, куда может продолжиться движение. Это верный ответ. Для оценки движения мы натянули сетку на откат. А это ошибка, потому что сетка натянута на середину волны снижения. Это тоже неверный ответ, ошибка та же, что и в предыдущем случае. Пример 8. Здесь выбираем вариант, который позволяет оценить, где закончится откат. Это верный ответ. Для оценки отката накинули сетку на движение. А это грубая ошибка, так как неверно натягивать сетку на максимум последних волн. Это тоже ошибка, потому что натянули сетку на предыдущую волну. В примере 9 нужно понять, как натянуть линии Фибоначчи, чтобы определить, где вероятнее всего остановится снижение. Подумайте, пример с подвохом. Это правильный ответ, потому что для оценки движения мы натянули сетку на последнюю волну. И это дало неплохой прогноз. А это ошибка, потому что накинули сетку не на последнюю волну, а лишь на ее часть. Этот вариант тоже верный, потому что сетка Фибоначчи накинута тоже на последнюю волну, но меньшего масштаба. И это уникальность ряда Фибоначчи, что при изменении масштаба уровни все равно работают. Мы на финише. В этом примере нужно понять, как натянуть сетку, чтобы определить, где, вероятнее всего, остановится снижение. Это верный ответ. Для оценки движения сетку натягиваем на откат. Это ошибка. Нельзя для оценки движения натягивать сетку на прошлое движение. По крайней мере, это нарушает классические правила работы с линиями Fibonacci. Формально этот вариант неверный, но по факту так как волна варианта D и варианта M находится практически на одном уровне, то этот вариант тоже можно засчитать. А сейчас просуммируйте баллы и проверим, прошли вы тест или нет. Подходите к торговле ответственно. Трейдинг связан с высокими рисками для вашего капитала, а доходность не гарантирована. Тест пройден, только если вы набрали 10 баллов и выше. Друзья!